Всем привет! В этом видео я покажу, как в солиде нарисовать монтировку из шестигранного прутка. Для начала я нарисую путь, вдоль которого необходимо вытянуть этот шестигранный пруток. С одной стороны у нас будет гвоздодер. И вот как раз для гвоздодера необходимо нарисовать дугу, проставить размеры. Пусть у нас будет угол здесь в 130 градусов. Здесь поставить взаимосвязь горизонтальность и проставить э, взаимосвязь между дугой и прямым участком и поставить радиус. Радиус у нас пусть будет в 60 миллиметров С обратной стороны делаем абсолютно то же самое. Рисуем дугу. Ставим взаимосвязь касательность. Рисуем две линии осевые и ставим размер пусть у нас здесь будет угол 60 градусов то есть радиус 60 и угол 60 здесь мы наверное подправим пусть да будет чуть поменьше у нас будет она чуть-чуть изогнутее так первый эскиз у нас готов теперь нам необходимо добавить э, плоскость на которую мы нарисуем как раз этот шестигранник. Ставим ее перпендикулярно взгляду, то есть параллельно экрану, и добавляем при помощи инструмента многоугольник многоугольник в виде шестигранника. Добавляем осевую линию для того, чтобы определить эскиз. Ставим размер 20 мм. И нам нужно э, слить две точки для того, чтобы у нас эскиз был черным. Ну вот у нас готов э, профиль, готов путь, вдоль которого необходимо этот профиль э, вытянуть. Выбираем этот путь. И в принципе, да, все должно получиться. Так, вот такая вот заготовочка у нас уже имеется. Теперь нам необходимо добавить сторону для гвоздодера. Добавляем еще одну плоскость справочной геометрии на 50 мм примерно. Также ставим ее перпендикулярно взгляду, для того, чтобы она была параллельно экрану, чтобы было удобнее рисовать. И рисуем прямоугольник. То есть у нас с обратной стороны этот пруточек будет сплющен. Пусть здесь будет 45 мм, а здесь, например, 3 мм. После чего рисуем одну осевую и добавляем еще одну осевую для того, чтобы соблюсти правильность построения. Пусть здесь будет 7 мм. Добавляем две линии основного контура и отзеркаливаем их относительно ранее нарисованной горизонтальной осевой линии. Эти линии мы делаем осевыми, для того, чтобы они нам не мешали. У нас получается вот такой вот неправильный шестиугольник. И при помощи команды «вытянутая бабушка по сечению мы сейчас добавим новый элемент. Выбираем эскиз. Можем выбрать из плавающего дерева построения И выбираем только что созданный наш эскиз. Так как у нас получается вот такой вот странный конус. Где-то есть либо незамкнутый контур, либо какая-то еще линия основного контура, которая нарисована вне нашего контура. Да, не получается. Где-то, видимо, есть линия, необходимо подредактировать эскиз. Ну вот, собственно говоря, маленький отрезок, удаляем его, то есть редактируем эскиз, выходим из редактирования эскиза и заново пробуем бабушку по сечениям. Ну вот, собственно говоря, все получилось, перемещаем направляющую линию. Таким вот образом. И вот наша заготовка для будущего гвоздодера готова. Выглядит, конечно, круто, но если добавить еще сюда направляющие кривые, для того, чтобы изделие выглядело ну, более похожее на натуральное. Для этого добавляем еще одну плоскость. Она должна у нас быть перпендикулярна первой плоскости. Вот получилось. Щелкаем. Нет, не совсем. Еще раз пробуем через точку. И грань. У нас получилась перпендикулярная плоскость. На ней нам необходимо нарисовать направляющую кривую. Ставим ее также перпендикулярно взгляду. Рисуем осевую линию. В эскизе мы отразим зеркальность с помощью этой осевой линии. И рисуем, собственно говоря, этот контур. Здесь ставим размер в 10 мм. И здесь размер в половину э, размера вот этого неправильного шестиугольника. Здесь ставим угол, ну, например, в 7 градусов. И размер параллельный в 25 миллиметров. Примитив у нас не зафиксирован, поэтому нам необходимо поставить еще один размер. Пусть это будет размер 10 мм, то есть половина окружности вписанной в правильный шестиугольник. Добавляем сюда дугу, здесь ставим взаимосвязь, концентричность и зеркалим относительно осевой линии. Вот такой вот будущий у нас контур гвоздодера. Теперь выбираем по сечениям, выбираем два эскиза. Можем выбрать из плавающего дерева построения, Добавляем сюда еще один эскиз. И теперь добавляем направляющие кривые. Выбираем одну кривую незамкнутой щелкой маки И выбираем вторую незапнутую кривую. Вот она. И также щелкаем маки. Вот таким вот образом у нас появилась такая, вот интересная, такая интересная заготовка. Убираем, скрываем лишние э, плоскости справочной геометрии. И теперь здесь необходимо сделать такой сплющенный конец. Его сделаем эскизом на плоскости спереди. Рисуем севую линию, вдоль которой мы отразим, опять же, зеркально два треугольника. И по точкам строим два треугольника. Делаем чуть выше для того, чтобы у нас не осталось каких-то висящих в воздухе тел. Здесь ставим размер в 35 мм, эскиз у нас черный полностью, значит он полностью определен. Также выбираем три отрезка и зеркалим их относительно ранее нарисованной плоскости. С помощью вытянутого выреза от средней плоскости вырезаем и у нас получается вот такая вот плоская грань. Теперь рисуем на этой грани эскиз, опять же при помощи осевой линии, чуть-чуть заходом для того, чтобы наш эскиз пересек и противоположную нарисованную грань. Здесь ставим размер в 10 миллиметров. Ну, здесь пусть будет 8. Поставим, ну, например, 2 миллиметра. Да, этот размер уже стоит. Нам необходимо, наверное, поставить диаметр. И добавить взаимосвязь и вертикальность. Да, все нормально. Убираем лишние части выбираем эскиз, здесь у нас одна лишняя, э, один лишний примитив остался, но ну, вот заготовка для гвоздодера практически готова, добавляем фаску, ну примерно 2 мм и с обратной стороны делаем то же самое, ну таким вот образом гвоздодер готов. И, собственно говоря, по такому же алгоритму нам необходимо построить обратный конец монтировки. Для пущего реализма можем добавить несколько скруглений. И те же самые действия нам необходимо выполнить. С обратной стороны детали Также добавляем справочную геометрию, плоскость Ставим ее перпендикулярным взглядом И рисуем на ней абсолютно тот же самый эскиз Неправильный шестиугольник, но теперь он будет немного с другими размерами Рисуем линии основного контура, ставим здесь размер, ну, например, пусть это будет 4 мм. И с помощью команды «Зеркально отразить объект» выбираем объекты и выбираем относительно чего их отражать. Вот у нас получился новый эскиз. Скрываем ненужную плоскость. И теперь также по сечениям выбираем одно сечение и другое. Да, опять у нас какая-то проблема. Наверное, где-то есть незамкнутый контур. Очень сложно бывает найти э, небольшой отрезочек, где-то он там маленький, где-то в углу. Вот он, там совсем милепусенький. И теперь э, все пойдет так, как нужно. Выбираем по сечению, выбираем одно сечение, другой. Ну вот, собственно говоря, так оно и получилось. Так вот у нас другой, э, другая сторона монтировки. И Точно так же на плоскости спереди рисуем еще один эскиз для того, чтобы сделать такой острый кончик. Удаляем ненужный элемент и здесь ставим угол, например, в 30 градусов. После чего ставим, например, один миллиметр, угол сделаем поменьше и опять же отзеркалим три примитива, 3 отрезка. И с помощью вытянутого выреза средней плоскости сделаем вот такой вот острый конец. Вот такая вот монтировка получилась. Давайте добавим в нее цвета. Все она будет оранжево оранжевая, крашеная алкидные эмали. Дальше выберем грани, которые пусть будут белыми. Здесь поставим размер пусть 2 мм. с одним что-то пошло не так наверное нужно вернуть на 2 не может там что-то скругление сделать? давайте вернем на 2 и линию заморозки переместим вниз то есть высветим все оставшиеся элементы дерева построения и также здесь на три грани добавим белый цвет Ну, собственно говоря, и все. Такая вот монтировка готова. Делов-то на 10 минут. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.